Здравствуйте, я Екатерина Платонова, приглашаю вас в МВУ на курс «Академический рисунок». Курс предназначен для тех, кто хочет поступить в художественные вузы, для тех, кто хочет улучшить свои академические навыки и для тех, кто хочет углубить свои э, знания, в академическом рисунке. Вы узнаете, как э, правильно компоновать э, работу в листе, как вести рисунок, как штриховать, как делать объем, работая с пространством. Вы научитесь делать наброски с разных ракурсов, конструктивно строить форму предметов, конструктивно строить гипсовый череп, фигуру человека, грамотно изображать человеческую фигуру, применяя знания пластической анатомии. В процессе курса мы нарисуем гипсовые орнаменты, Череп человека, античные гипсовые головы, портрет натурщика. Сделаем гипсовые зарисовки кисти и стопы. Создадим копии академического рисунка, портрет и обнаженную фигуру. Научимся конструктивно мыслить и сравнивать предметы в композиции. По величине, по тону, по контрасту. Жду вас на курс. Присылайте ваши заявки. До встречи.